Женя Анисимова, можно ли при после выполнения практики чтения мантры смотреться в зеркало? Конечно, да, это нужно делать. Подходите, говорите, ай, какая красивая, и волосики красивые, и губки красивые, и шейка красивая, и ручки красивые, и так красиво, и сзади красиво, и ножки красивые. Муа! Вот так посмотрите на себя и сглазите себя. Сглазите себя красотой. И будут вас мужчины видеть, и будут говорить, ну вот и здесь красиво, и губки, и глазки, и ручки, и ножки, и с этой стороны, и с этой... Вот вам и готовая эзотерическая практика. рик Рикрья-Мосяшвили. Мой вопрос следующий. У меня есть четырехмесячный ребенок, когда я беру в руки, иногда такие странные ощущения боли появляются а в ногах. Колени вниз я готова упасть, вокруг ног внешне я чувствую какую-то необносимую вибрационную боль. Подскажите, это у вас, скорее всего, невралгия, либо же листос протрузия или даже грыжа? скорее всего грудного отдела. Потому что в ровном состоянии эта компрессия не происходит. Как только вы начинаете поднимать руки, у вас происходят компрессионные вот такие сдавливания. Мой совет: что можно делать для того, чтобы это все исчезало. Вот так вот руки в замок, и вот так вот локти назад и голову вверх на вдохе оттягивайте находите время чтобы вот так стоять или берете за какую-нибудь мебель и наклоняйтесь вперед чтобы растягивать немножечко делаете спинку дугой ноги ровные чтобы у вас спина выгибалась вот так и делаете это каждый день там по 1-2 секунды, но очень часто это полностью восстановит вам циркуляцию крови у вас позвоночники, вот таких состояний не будет. Из, из препаратов моей компании это не связано с эзотерикой совершенно, ну уж точно не связано с четырехмесячным ребенком. Это связано с вашими проблемами, видимо, тяжелый вес, видимо, поднимаете ребенка, видимо, где-то происходит ущемление нервных окончаний, и корешков, и происходят вот такие тяжелейшие неврологические сложности. Эзотерический совет. Обмотайте поясницу зеленой ниткой, завяжите на 38 узлов, носите на себе несколько месяцев для того, чтобы позвоночник вылечить.